Привет, друзья! В этом ролике мы рассмотрим готовые шаблоны графиков, доступные для скачивания на сайте orderflowtrading.ru. Заходим на сайт и выбираем загрузить шаблоны графиков. И здесь можно выбрать необходимый шаблон и скачать его на жесткий диск компьютера. Обращаю ваше внимание что некоторые шаблоны графиков имеют несколько модификаций. Например, Market Analysis можно скачать со стандартным отображением объемов, а можно скачать с настроенными пропорциональными объемами. А шаблон Market Profiles представлен для скачивания в четырех вариантах, каждый из которых настроен под конкретные торговые инструменты. Давайте теперь перейдем в платформу и применим данные шаблоны к графику. Для того, чтобы загрузить шаблон или снапшот в график, нажимаем на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов. Либо это же окно можно вызвать из контекстного меню. Напомню, что шаблон включает в себя все цветовые настройки графика и индикаторы, а снапшот... Кроме цветовых настроек и настроек индикаторов, еще включают в себя нанесенные на график графические объекты, настройки типа графика и таймфрейма. Для загрузки скачанного файла выбираем ⁇ Загрузить из файла ⁇ Выбираем место расположения и необходимый файл. Нажимаем ⁇ Открыть ⁇ И можем видеть, что выбранный шаблон применился к графику. После единоразового добавления шаблона из файла данный шаблон заносится в список шаблонов программы и его можно выбрать из данного списка. Шаблон DOM Чарт предназначен для Entraday и скальперских операций. Настроенный специальным образом Dev Off-Market в комплексе с Order Flow индикатором дают легкость восприятия потока рыночной информации. Использование этой информации вместе с кластерами в режиме ask Volume Profile позволяет видеть не только краткосрочные тенденции, но также и зарождение, развитие и окончание внутридневных движений. Шаблон Multi-Time предназначен для одновременного анализа всплесков объема на разных таймфреймах, таких как 5 минут, 15 минут и часовой график. Исходный таймфрейм графика – 5 минут. На кластерный график добавлены два индикатора Market Profiles с периодами 15 минут и 1 час для фильтрации больших периодов. Также в данный шаблон добавлен один индикатор Cluster Search для выделения 5-минутных кластеров. Таким образом, синие выделения – это выплески в 5-минутных кластерах, Желтые выделения – выплески в 15-минутных кластерах, а красные выделения отмечают выплески в часовых кластерах. Обращаю ваше внимание, что значения фильтра в шаблоне настроены для акций Сбербанка, но для настройки другого инструмента можно просто изменить значение фильтров в индикаторах. Market Analysis – этот шаблон позволяет анализировать и видеть структуру внутридневных движений, за основу взят пятиминутный график. 5 бары объединяются в часовые диапазоны с выделением максимальных уровней. Следующий шаблон – Market Profiles. С его использованием можно наглядно видеть распределение объемов разных временных интервалов. Здесь выделяются максимальные объемы в каждом баре и периоде что позволяет видеть динамику перемещения максимального объема не только в каждом баре, но и на заданном интервале индикатора Market Profiles. Следующий не менее интересный шаблон графика – это Tick Cluster. По сути, это лента принтов, представленная в графическом виде. Данный график позволяет визуально видеть поток кумулятивных сделок в виде кластеров, Плюс для восприятия потока информации шаблон дополнен индикатором Bitask. Еще один шаблон, который можно применить для фильтрации собственных торговых систем, это RT-индикатор. Для построения этого графика используется авторский тип периода графика Range X с параметром 4. Также здесь используются индикаторы Big Trades и авторский индикатор RT-индикатор. Данный шаблон прост в понимании, поэтому может подойти для новичков. Ask profile. Этот шаблон представлен в виде кластерного графика с использованием типа периода Reversal. Данный график позволяет видеть соотношение покупателей и продавцов, а также крупные локальные накопления объемов. По умолчанию в параметрах реверсного графика задано значение 5, а минимальная высота бара 13 но вы можете изменить эти параметры, подстраивая их под собственный торговый инструмент. Также для удобства в данный шаблон добавлен индикатор "Кластер статистик", который отображает подробную статистику по каждому бару. И завершающим в данном обзоре будет шаблон "Bid Ask Imbalance". Данный шаблон представляет из себя кластерный график, позволяющий увидеть дисбаланс покупателей и продавцов. Данный вид кластерного графика можно выбрать на панели слева. Для этого необходимо зайти в BitAsk и выбрать BitAsk Imbalance. Для настройки дисбаланса между асками и бедами, которые отображаются в кластерах, нужно перейти в настройки. Далее настройки кластеров и внизу выставить необходимое значение в процентах. Рекомендуемый для использования в данном шаблоне период таймфрейма составляет 30 минут. Таким образом мы рассмотрели лишь некоторые возможные варианты графиков торгово-аналитической платформы Atas. Вы можете использовать готовые или создавать собственные шаблоны, комбинировать различные инструменты анализа и успешно применять их в вашей торговле.